Yeah. На отечественном рынке силикатного кирпича за последние два года практически не изменилось, те же игроки и те же объемы. Однако, если в одиннадцатом году падение доходов населения вследствие экономического кризиса привело к сильному падению спроса в сфере малоэтажного строительства, то в тринадцатом году все больше ведется разговоров по переходу к строительству индивидуального жилья. Добрый день. Пять минут о самом актуальном строительстве. Конкуренция между силикатным кирпичом и стеновыми блоками из ячейства бетона началась не вчера. С 2006 по 2011 годы объемы производства последних увеличились в три раза. Такая тенденция связана со значительной ценовой разницей материалов. Цены из газосиликатных блоков вдвое дешевле кирпичных. Большие альб объемы льготного жилищного строительства, которые наблюдались до недавнего времени, потребовали дополнительных путей снижения издержек строительства, в частности за счет использования более дешевых газосиликатных блоков вместо силикатных кирпичей. Именно поэтому еще в 2011 году специалисты прогнозировали, что в ближайшие четыре года в спросе на силикатный кирпич на внутреннем рынке ожидается стагнация даже при оптимистичном сценарии развития экономики, что в принципе и имеет место. С 2009 по 2011 годы фиксируется снижение экспорта силикатного кирпича в два раза. В первую очередь данную ситуацию специалисты связывают с тем, что в период с 2007 по 2009 масштабный экспорт силикатного кирпича в Россию прежде всего был связан с нехваткой производственных мощностей в Калининградской области. Однако к 2011 году в регионе уже существенно нарастали мощности двух крупных игроков – «Белткерамика» и «Пятый элемент». Значительный спад экспорта в Литву во многом связан с развитием мирового экономического кризиса, который в крайне негативно повлиял на объемы строительства в странах Балтии. В то же время, благодаря девальвации обменного курса белорусского рубля на фоне общемирового экономического роста, ожидается постепенный рост экспорта в среднем на 7% в год. Немного прогнозов. Как видно из графика, вероятная траектория ввода жилья не совпадает с кривой, которая отражает госпрограммы на 2011-2015 годы. Такое же несовпадение наблюдается и по прогнозам спроса на силикатный кирпич. К основным факторам, которые могут содействовать развитию экспорта, выступает постепенная девальвация белорусского рубля, сохранение низкой цены на природный газ, а также интенсивное развитие малоэтажного строительства в России. К сдерживающим факторам специалисты относят существенный избыток мощностей в России, региональный протекционизм и ограничения при перевозке груза. На этом ставим точку в ожидании свежих новостей.